Данила и Ларисы. Сегодня мы занялись приготовлением мяса и хотим познакомить вас с очень замечательным рецептом. Мы взяли свиной ошейк, вот такой вот отличный кусок, и будем его готовить варено копченый. Почему не просто горячего копчения? Ну, во-первых, горячего копчения зимой делать достаточно проблематично, потому что большой расход электроэнергии долго греть коптильню. Но самое главное, когда мы делаем мясо варено-копченое, оно получается значительно более сочное и значительно более нежное. Этот рецепт мы уже пробовали Мясо получается невероятно вкусное Поэтому как бы, рекомендуем Также и хотим познакомить вас, дорогие друзья И уважаемые подписчики С этим рецептом В первую очередь нам мяско надо засолить Солить мы его будем мокрым методом То есть не сухой посол, а мокрый посол И для этого нам понадобится Приготовить рассол Для рассола мы взяли 3 листика Лаврового листа 50 грамм поваренной соли 50 грамм нитритной соли 30 грамм сахара 10. и столовую сколько 10 а, извиняюсь, 10 грамм сахара и 100... чайную ложку черного перца горошка также для копчения нам понадобится вот такая вот сетка она используется как для копченых изделий так и для сыровяленных изделий продается в магазине ем колбаски очень классный магазин, очень рекомендую, доступен и в Украине, и в Российской Федерации, поэтому бы, вот эта вот сетка вообще такой замечательный продукт, мы потом покажем, как это мясо, видите, сеточка такая, она очень жесткая, она очень хорошо стягивает мясо, делает его однородным, и что копченое, что вяленое в этой сетке получается замечательно, причем она его усаживает, то есть само по себе, конечно, мясо можно обвязать перед копчением, но как бы само мясо начнет усаживаться, и получится внутри, ну как бы не плотная, с пустотами Эта сетка, она будет постоянно его сжимать И когда мясо будет усаживаться, она его будет все равно сжимать И мы получим совершенно однородный Причем ошейник а у нас получится кругленький, увидите очень интересный эффект очень очень мне нравится вот с этой вот сеткой иметь дело вообще да штука замечательная ну прорекламировал сетку конечно вернемся вернемся к рассолу друзья сейчас мы покажем как приготовить рассол берем литр воды ставим на нагрев и кипятим его закипятили мы литр водички добавляем сюда соль Соль поваренную, соль нитритную, сахар, лавровый листик, ой, перчик в смысле, и лавровый листик. Все это, друзья, хорошенько перемешиваем и остужаем. Так как сейчас холодно, я остужу на улице э, ну, до комнатной температуры, там до 12-15 до градусов, ниже даже комнатной, так чтобы оно прохладное было. Нам же надо, чтобы наш продукт здесь не сварился. Вот, хорошенько все перемешали, растворили и ждем, пока рассольчик остынет. Будем мариновать наше мяско. Друзья, рассольчик охладился, он готов. И я помещаю наш прекрасный ошейчик на засолку. Я уже представляю, какая вкуснота у нас получится. Заливаю его рассольчиком. чтобы рассол чуть-чуть покрывал то есть не надо э, очень много чтобы он чуть-чуть покрывал нашу грудиночку вот так вот достаточно будет наверно и друзья отправляем ее на 5 дней в холодильник на засолку э, каждый день э, накрываем крышкой естественно Каждый день мы нашу грудинку переворачиваем и немножко обминаем, чтобы она равномерно просаливалась. А через 5 дней приступим к копчению. Я расскажу, как подготовить коптильню, какие температурные режимы нужны для вареного... Ну, естественно, вначале к варке, а потом к копчению, так как у нас варено-копченый ошейк. Вот, в каких температурных режимах все это делать, как правильно сварить, как правильно закоптить. И, конечно, после этого продегустируем готовый результат. Увидимся Друзья. через 5 дней. Наша шея, будущая варено-копченая шея, пролежала в рассоле 5 дней. Чуть не сказал 5 лет. Как замечательно она пахнет. И теперь нам надо произвести с ней следующие действия. В первую очередь ее надо обмыть от рассола. Ну, потому что нам же не надо, чтобы снаружи она была сильно соленая. То есть, она просолилась полностью. Какая красота, друзья. Попросим Ларису. Лариса, мой пожалуйста, от рассола. На это время я приготовлю усадочную сетку. Сколько взять. это ну, вот так вот возьму. И для того, чтобы поместить ошеек в усадочную сетку, я использую такое приспособление. Это кусочек трубы э, сантехнической, диаметром 115 мм. Я просто нашел в эпицентре, у них там была она бракованная по распродаже. купил задешево. И теперь использую его как вот такой вот экстрактор. Надеваем. Ну, потому что по-другому я, честно говоря, не знаю, как можно поместить мясо в эту усадочную сетку на дереве мясо пока Лариса нам обмыла надо его обсушить хорошенько возьмем салфетки и обсушим мясо еще разочек Вот таким вот образом, просто чтобы с него вода не текла. Теперь берем наш экстрактор. Вот так вот сворачиваем шейку. И сюда ее. Чик. Вот так вот легко и просто. Красота, как я люблю эту сетку Она мне так нравится Завяжем сетку с двух сторон Главное в нашем мяске Теперь при варении Лариса, ты не могла бы придержать Мне, пожалуйста Потому что я сам не справлюсь Да, да, да, да вот так вот, вот. Может Бей, ты пожалуйста. возьми за две штуки вот Сделай такое движение, как я делал и завяжем лучше оказывается делать вдвоем видите такая процедура один хвостик у нас будет для подвешивания а второй просто завязка Вот, отлично. И теперь, друзья, нам надо дать нашей шее обветриться и полностью обсохнуть. Для этого подвешиваем ее вот в таком вот состоянии при комнатной температуре, при температуре где-то 20 градусов на сутки. Она висит, обветривается, отдыхает себе. А после этого приступим уже к варено-копче. Это наша же шея варено-копченая. Мы ее будем вначале варить, потом коптить. Но обо всем по порядку, друзья. А пока вот таким вот образом подвешиваем ее, чтобы... Сейчас хочу разровнять батончик, чтобы он был такой равномерный. Сетка очень сильно стягивает. Вот, подвешиваем, чтобы она полностью обсохла, друзья. Итак, увидимся завтра. Итак, друзья, наша... Шейка отдохнула И можно приступать к первому этапу К этапу варки вот, Она обветрилась полностью Для того, чтобы ну, Из нее не вываривался бульон В процессе варки не вываривались все вкусовые вкусовые качества завернем ее в стрейч пленку можно также использовать вакуумный упаковщик наверное даже лучше если есть использовать вакуумный упаковщик но мне если честно жалко вакуумных пакетов поэтому попробую завернуть стрейч я думаю что все получится хорошо ну, иначе, если мы этого не сделаем, то мы получим просто отличный бульон. И, собственно говоря, сама шея у нас потеряет часть вкусовых качеств, чего нам совершенно не надо. Поэтому хорошенько заворачиваем ее в фрич, Нагреем воду до 80 градусов в кастрюле, в которой будем варить. И на дно кастрюли положим тарелку донышком вверх для того чтобы наша шейка не соприкасалась с дном кастрюли так как температура воды в кастрюле может быть 80 градусов а температура дна может быть и 200 и 300 градусов а это нам совершенно не надо. Но ну, у нас же кастрюля стоит на огне, соответственно, нагревается от, от э, комфортки. Э, буду использовать два термометра. Один термометр вот такой вот крепится на бортик кастрюли. Э, второй кулинарный щуп с сигнализацией. Если нет такого щупа, можно использовать обычный щуп для барбекю. Э, проткну вот таким вот образом шею. И сейчас поместим ее в кастрюлю. Будем ее греть в кастрюле. Температура воды 80 градусов до достижения внутри самого вот этого вот, ну не знаю, как назвать, батончика, не батончика. В общем, до достижения внутри куска шеи температуры 69-70 градусов. Сигнализатор нам сообщит об этом. алиса Вот таким вот образом кастрюльку подготовили вода нагрета до 80 градусов и помещаем туда нашу шейку сверху положим еще одно блюдце чтобы притопить ее чтобы она не плавала и ждем пока температура внутри достигнет 69 градусов после этого вы вымем дадим, дадим остынуть и собственно говоря ну дальше расскажу не буду забегать вперед. Засигналил наш термометр, ну собственно говоря, сигнализирует о том, что температура внутри нашей шейки достигла 69 градусов. На этом варку, друзья, прекращаем. Достаем ее из кастрюли, варилась она, кстати, полтора часа, я заметил, ну вернее, час 25 минут до достижения нужной нам температуры. Оставляем ее, чтобы она полностью остыла. Но это займет несколько часов, я думаю, часа 3-4. После этого аккуратно снимаем пленку и вывешиваем ее на ночь на просушку опять-таки. То есть также при комнатной температуре где-то... При комнатной же мы просушиваем или прохладном месте? Можно, можно прохладном да? Значит, в прохладном месте, ну то есть можно на балконе, если вот зима, как сейчас. У нас в доме не очень жарко, где-то 18-19 градусов, поэтому будем ее просушивать при такой температуре. Просушиваем ночь при температуре от 10 где-то до 20 градусов, но лучше ближе к 10 все-таки, лучше в прохладном месте, как говорит Лариса. После этого, друзья, приступим к копчению. Наша шейка остыла, и я все-таки не удержался, хочу ее распаковать на камеру. Вот самому интересно, как она после варки себя чувствует. Мне кажется, очень хорошо. Но вот главный результат достигнут, никакого бульона внутри нету, то есть не попала сюда, не попала вода при варке. Но я считаю, что это очень очень положительно. Божественно пахнет. Такая сочная получилась. У нее просто сок течет. вот Сейчас ее, друзья, в первую очередь протру полотенечком Я думаю, что будет очень сочная, очень вкусная шея. Вот. И теперь ее на ночь вот так вот вешаем, просушиться в прохладном месте. А завтра будем коптить ну вот друзья наша шейка обветрилась обветривалась она всю ночь э, теперь вот такая вот красивая и давайте его теперь закоптим э, коптим 5 часов при температуре 50 градусов максимально насыщенным дымом э, сейчас помещу в коптильную камеру у меня тут еще кое-что коптится ну в общем Наше это видео про вот эту вот шейку. Сейчас запущу коптильню еще раз. Еще раз покажу. Запустили коптилинку Камера э, наполняется дымком. И оставляем, друзья, коптиться при температуре 50 градусов. На автоматике я установил температуру 50 градусов на 5 часов. Через 5 часов э, достанем из коптильни. Посмотрим, что получилось. Вот, друзья, наше мяско э, коптилось 5 часов достанем его Оу. вот такая вот красота здесь коптильни сейчас достаем все собственно говоря повесим его на ночь чтобы оно отдохнуло в прохладном месте а утром будем дегустировать друзья Ну что ж, друзья, наша вареная копченая шея готова. Она остыла, пахнет просто божественно. Сейчас поближе вам покажу ну, сам батончик, скажем так. А после этого разрежем. Вот, полюбуйтесь, какая красота получилась. Мне очень нравится. Я думаю, что результат будет тоже очень классный. Ну что друзья, будем разрезать. Yes. какая красота это нечто сочная такая, друзья сейчас покажу вам разрез лиза тоже уже хочет пробовать Сейчас покажу разрез, друзья, и будем пробовать. Такая вот прелесть у нас получилась. Очень красивая на срезе. Я думаю, что очень сочная и очень вкусная, друзья. Сейчас попробуем. Ну, в первую очередь запах. Запах очень нежный. Ну, и такой вот, э, не как горячего копчения, но горячее копчения немножко другая технология. А варено но ну, реально очень нежный запах. Эй, эй, эй, ты что? Лиза очень хочет продегустировать. Да сейчас тебе дам кусочек. Бедная кошка. Лиза очень любит копченые шеи. Друзья, невероятно вкусно. Просто потрясающе. А Лиза, нельзя на стол прыгать. Друзья, варено-копченая шея получилась просто великолепная. Я считаю, что ну, шедевральная, я бы так сказал. На вкус это нечто. Пробуйте. Надеюсь, у вас тоже получится. Если у вас есть какие-то вопросы по приготовлению, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. А мы будем снимать для вас новые вкусные видео. Всего доброго, пока.